Всем привет, с вами я, Вули, и в данном видеоролике мы поговорим и раскроем все секреты писем по Плитайм, которые нам дали разработчики ранее. Соответственно, присаживайтесь и приятного вам просмотра. Давайте, пожалуй, вернемся к первому письму, которое мы уже видели, и к этим надоедливым цифрам. Данные цифры означают FTP ключ, но помимо ключа, нам нужен для входа логин и пароль, которых у нас не было. Но буквально на днях, благодаря новому письму, которое вышли разработчики в твиттер, мы смогли их достать. И давайте познакомимся с этим письмом поближе, рассмотрим все более детальнее. И да, текст здесь фактически не важен. Нам нужны здесь всего лишь две вещи. Это надпись у Хаги-Ваги up, и страница 11. Сейчас объясню зачем. Если взять все заглавные буквы данного письма и считать от них 11 цифр назад в алфавите, то мы получим предложение на латыни, которое обозначает ле last эст, что, соответственно, означает «Жеребий броши». И если мы добавим между ними нижнее подчеркивание, то это и будет нашим логином и паролем. Перейдя на данное FTP-хранилище, мы находим две открытых папки и две закрытых, которые нам предстоит только увидеть в дальнейшем. Давайте перейдем к открытым. В одной из папок находится видео с камерой наблюдения за локацией Поппи из первой клавы, которая была еще очень давно на сайте, а вот во второй интервью со сотрудниками. Две остальные папки по словам разработчиков мы поймем и откроем чуть позже, так что будем ждать этого интересного момента. Приятного вам вечера, всем удачи и всем пока.